Ян, привет! Я очень рада, что ты быстро... Как, как действительно активный человек согласилась на интервью, быстро Союзная. пришла. <смех> да. Вот ты для меня человек общественный, социально ориентированный, практически НПОшник. Но когда я тебя попросила об интервью, ты так сразу сказала, нет, откуда, я вообще не такая, да? Я на самом нет, деле... Я сказала, что я не НПО. <смех> да, да, да, да, я другой. не НПО, я вот только за бизнес. И ты знаешь, вот, это, вот я бы, наверное, с этой темы хотела начать. Вот что, кто ты? Как как ты себя позиционируешь. То, что в моих глазах ты со... НПОшник, да, ты, ты НПО ты, ну, или социальный предприниматель. Ты в своих глазах бизнес. Может быть, где-то истинно а посередине. Такой... Кто ты, а... Яна? Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Вот это где-то относительно про меня, потому что, ну, во-первых, меня зовут Исадмаяна, я предприниматель, у меня есть свой бизнес. Uh, у меня есть uh, проект, который сейчас, он такой престарелый стартап, вот, но который мы сейчас, опять у него очередной этап uh, возрождения. Uh, и у меня есть еще много разных вещей, которые, ну, которые, скажем, я выбираю или которые я делаю, в которые я ввязываюсь, в зависимости от того, насколько мне это интересно. То есть у меня... У меня нет каких-то сумасшедших потребностей все, что касается ну, материальных вещей. Да, то есть у меня есть где жить, у меня есть на чем ездить, у меня есть что кушать и прочие вещи. Какие-то базовые потребности, будем считать, у меня закрыты. Самолета пока мне не хочется. Но мне хочется каких-то вещей попробовать с точки зрения, ну, поучаствовать в каких-то проектах. Вот здесь и сейчас, ну, вот, собственно, та студия, где мы снимаем, да, это вот «Точка кипения», и это Кайнар-Булак, это место, которое э, собирает очень много разных интересных людей. И когда меня сюда позвали, э, ну, скажем так, придать жизни вот этой системе. Для меня было это, правда, очень классно и таким вызовом, потому что мне хотелось привести сюда тех людей, с которыми мне интересно, которые, я уверена, они интересны мне. И я совершенно точно уверена, что они могут быть интересны еще очень многим людей. И моя гипотеза в сущности подтвердилась. Какие вещи? Вот Например, если конкретно то есть мне Что нравится здесь... бизнес? Свет, mm -hmm. Я очень люблю предпринимателей. Я, вот все, что мы носим, все, что, чем мы пользуемся, это все когда-то было сделано бизнесом. Бизнес этих людей меньше 10% на планете. Это люди, которым не все равно, которым надо больше, чем есть. Не с точки зрения, там есть одна машина, хочу две. Ну, даже и с этой точки зрения. Но это люди, которые не идут и не просят увеличения пособий. Они найдут, как придумать себе работу. Они найдут, как сделать так, чтобы у них была не одна машина, а две. Они придумают какие-то продукты. Они придумают, как сделать жизнь лучше. Они придумают, как сделать жизнь другой. И... Да, в моем окружении очень много предпринимателей, и я стараюсь делать какие-то вещи, которые мне интересны именно с точки зрения бизнеса. То есть, Свет, почему я, наверное, сказала, что я там, например, не НПО? Да? Потому что я про то, чтобы человек сам себя обеспечивал, будь это на уровне, э, ну, просто отдельной единицы, да, или будь это на уровне э, какой-то организации. Мой опыт работы в МПО, да, ты знаешь, у меня такой опыт есть, вот он говорит, наверное, больше о том, и я очень много вокруг себя вижу таких организаций, которые рассчитывают только на гранты, и... Вот эта вещь меня очень э, и очень напрягает. Вот, вот. Ты знаешь, вот здесь бы я хотела, да, вот, ну, наверное, поговорить да, и тоже вставить свой опыт. Mm -hmm. Потому что э, когда ты говорила бизнес, меньше 10% людей, которые хотят изменить жизнь, мне хотелось вскрикнуть, «ну это же про людей, которые работают в некоммерческих организациях. Вот, но но, а, да, у меня был такой не мой вопрос, а, то есть почему а, ты, от, ну, как бы от НПО говоришь, нет, я не в НПО. Сейчас ты объяснила, да, потому что вот это рассчитывание на, на гранты, да? да, то есть на какую-то помощь. То есть это расчет на то, что тебе поможет кто-то со стороны. А бизнес это про что? Это про то, что ты порой вкладываешь свои последние деньги, ты порой делаешь какие-то вещи, но, знаешь, Свет, вот ты, да, ты хороший вопрос тут, вот, и я пожалуй, наверное, ну, соглашусь, что здесь вот общественный и бизнес, здесь очень много на стыке, и, пожалуй, наверное, ну, есть такая категория, да, есть такой термин, есть такое направление, которое называется КСО, да, вот, где бизнес, он вот эту вот грань нивелирует с точки зрения вкладов в какие-то общественные вещи, ну, и, Здесь больше, наверное, знаешь, такой мой личный таракан, из ну, разряда, мы... что надо все-таки, если ты даже общественная организация, ты должен быть на самоокупаемости, твои услуги должны быть востребованы. Здесь абсолютно... Должна быть очередь из клиентов да, быть, в бизнесе. Да, вот. да, да, Я как раз за это всегда, за то, что все-таки некоммерческая организация, это по большому счету тоже твое детище, да. его тоже нужно развивать и нужно стремиться к устойчивости, к финансовой устойчивости. И мне очень обидно, да, когда говорят, что ну, НПО это только вот на гранты. Это только те, ну, чтобы дали деньги и что-то там сделать. Потому что для меня, например, НКО, НПО, общественные организации это как раз люди, которые хотят изменить жизнь, которые сами что-то делают, вкладывают в себя, свои деньги, да, ищут и другие источники и от бизнеса. Я думаю, мы поэтому с тобой встретились вот на той теме, да, пересеклись очень тесно. И у нас есть даже записи твоих лекций по социальному предпринимательству. То есть на стыке общественных организаций и бизнес-организаций, да, где мы можем, вот, на самом деле, где, где у нас много-много общего. Я, знаешь, про э, деньги, я много с предпринимателями мы там разговариваем, да, про вот эти всякие вещи. И э, вот я, например, для себя поняла, например, такую вещь, да, что... Э, в сущности деньги, они счастливым как-то не делают, но они избавляют от несчастья там, где они могут закрыть какие-то позиции, которые делают тебя несчастным. Ну, то есть вот этот вот момент, когда мы говорим, там, я не знаю, маме, да, подумай об образовании своих детей и прочих вещей, а если ей кормить детей нечем? О каком образовании идет речь, о каком, о высоком, о прочем каких-то вещах, да, когда не закрыты базовые потребности. Вот, вот. Ты, ты, ты когда еще стала говорить о том, что у тебя базовые потребности уже закрыты, я сразу такая пресловутая пирамида Маслоу, да, которой а, любой образованный человек, да, который ну, там, бизнесмен, либо там, ну, общественник, он уже знает, да, для того, чтобы прийти к самореализации, что-то там делать, а, достигать саморазвития, то есть не необходимо закрывать базовые потребности и по большому счету да наверное нужно в моем понимании общественные организации они как раз для того чтобы а, увидеть проблемы где не закрыты в базовых потребностях и помогать тем людям которые сами не могут или не знают или не понимают или не видят пока как это сделать да, объединить и здесь, конечно, бизнес, это ну, уже успешный, устоявшийся, да, устойчивый бизнес, это, наверное, один из партнеров, один из источников вот такой помощи и финансирования для общественных организаций. Потому что ты сказала, мои базовые потребности закрыты, я хочу еще что-то делать, я хочу менять мир. И не зря ты упомянула, да, социально корпоративную а вот смотри, ответственность. Как мы с тобой, вот смотри, какой вот условно э, нюансы в терминах, да, да. Вот ты говоришь, это один из источников дохода и помощи для общественной организации. А это дохода, не дохода, помощь. Партнер. Партнер. Партнер, партнер вот, конечно. То есть здесь должны быть э, все-таки здесь должен быть обмен с превышением. То есть здесь два вот этих партнера, они должны быть равносильными, Согласна. они должны, то есть их двое должно быть в совокупности больше, чем две единицы по отдельности. Согласна. Вот с этим вообще да, да, да, да. абсолютно согласна. И мне кажется, как раз вот такая идея, то есть ее и нужно продвигать. Да? И соглашусь с тем, что ну, твой таракан да, про гранты и про иждивенчество, да, будем называть, тоже имеет место быть. Мне кажется, как раз потому, что мы не видим и не продвигаем вот эту идею партнерства, совмещения усилий с энергией, да, вот, которую ты сказала, когда один плюс один больше, чем два. То есть взаимовыгодно, да. потому что НПО, НКО, общественные организации, либо там инициативные группы, да, возможно, от бизнесменов, Нужна будет какая-то финансовая поддержка. Хотя я всегда говорю, под помощь – это не только деньги, да, это определенные однозначно. ресурсы, это да. опыт, это консультирование, вот как ты делаешь, да, то есть как развивать устойчивость организации, как представлять свои услуги. А потом, знаешь, вот в этой ситуации всем представителям общественных организаций им совершенно точно нужно быть немножко предпринимателями, а может быть даже и много Почему? Я вообще за то, что это ты тоже предприниматель. Да, потому что ты же, ты же пытаешься, ну условно скажем так, продать свою идею. Ты пытаешься показать свою нужность. Ты вот это свое предложение, и ты говоришь, вот есть такая проблема. Но если ты кого-то не убедил в том, что эта проблема есть, она действительно есть или она надуманная, как ты понял, что она есть? Какое решение ты предлагаешь для решений? Не, не случайно же, у нас там 150 тысяч наименований разного молока. Это все решение одной проблемы. Абсолютно. Вот. Угу. И мы уже в данных условиях, вот в сегодняшнем дне, мы не покупатели, мы выбиратели. Да. И Нам нужно выбрать те или иные вещи. И э, вот знаешь, с этой точки зрения, я думаю, что... Смотри, я не говорю, что одно хорошо, а другое плохо, да? Вообще не про это. Я э, здесь больше, наверное, про... бизнес мне как бы проще, и он мне понятнее. Потому как я м, понимаю, что э, есть какая-то там условно боль, есть какая-то потребность, и на другой стороне есть платежеспособные люди, которые готовы за закрытие потребности заплатить. С НКО здесь немножечко с вот, неправительственными организациями, которые решают какие-то, возможно, серьезные социальные проблемы, там, на скажем, в сфере наркомании работы, в сфере работы с какими-то, с людьми, ну, возможно, в ситуации очень сложной жизненной и прочее. Там нет вот, вот этой... Вот я как раз об этом, то есть в моем понимании разница между бизнесом, да, между коммерческой деятельностью, предпринимателем коммерческим и предпринимателем некоммерческой сфере, это ну, клиента, клиентам и кто платит деньги. Потому что, когда ты предлагаешь товар, работу, услугу в коммерческой сфере, да, ты, у тебя на той стороне платежеспособный клиент, который ну, в определенной, определенной степени платежности. И ты выбираешь продукт либо в одной ценовой да, категории, либо маленькой, средней, высокой, ВИП, и так далее. В НКО у нас чаще всего, практически всегда, Клиент не платежеспособен, потому что у него не закрыты, он сложные жизненные mm -hmm. ситуации, у него не закрыты базовые потребности, он не может там, много чего не знает, и много, то есть за не, за, я со своей стороны, да, как НКО, не могу с него взять деньги, то есть я не могу продать ему услугу, но я хочу ему помочь, поэтому должно появляется третья категория, да, которую это мы это называем так. донор, да, mm -hmm. спонсор, благотворитель и так далее, и так далее, который которому тоже отзывается эта проблема, у него есть потребность, вот в, по, по, при Амиде Масло уже наверху, да, потребность что-то сделать для общества. Но он занят своим развитием бизнеса, он действительно некогда, и он готов кому-то а отдать... Он не специалистам вот Не этой... специалист, да, но у него есть ресурс материальный, в том числе и финансовый, который он может отдать для того, чтобы другая организация. И, это органи... с его и получается у нас всегда и с ценностями, ценностями да? и получается просто треугольник. Этот mm -hmm. треугольник чуть сложнее, но ты права. Мы, по большому счету, удовлетворяем а, потребности. Но здесь один момент. Это да, это на самом деле так. Здесь просто какие-то нюансы немножко другие, акцент другой. Но здесь еще важна такая вещь, что вот и донору. И вот, например, если мы говорим про государство как про донор, э, здесь нужно понимать, что на нем лежит сумасшедшая ответственность за, в том числе и за результат. То есть вот в этом треугольнике донор, э, там НПО, выгодополучатель, лежит сумасшедшая ответственность. Почему? Потому что на донор, в том числе на, на том, кто дает деньги. Конечно. Я потому что регулярно наблюдаю такую вещь, даже не применительно к НПО, как ну вот, например, те же гранты для бизнеса, вот эти гранты, они, они раздаются, они, да, там, их будем считать бизнес, там, так или, тем или иным образом он выигрывает, получать, не суть вообще, вот. Но насколько люди, предприниматели, то есть это люди, у которых, по идее, риск в крови, ты, когда начинаешь какую-то э, историю, связанную с бизнесом, тебе никто не обещает, что ты 100% выживешь. Тебе никто не обещает, что ты 100% будешь молодец, и у тебя бизнес взлетит. И ты на этот риск готов. Грант тебе дает возможность ну, нивелировать какие-то риски и, возможно, отработать твою гипотезу. Но вот этот вариант, когда бизнес, он рассчитывает только на гранты, а не на себя, это уже и таких, вот я могу сказать, у нас масса таких, у нас прямо выросла целая прослойка, если не сказать поколение Именно поколения. бизнеса? Да, именно бизнеса предпринимателей, которые в итоге рассчитывают, они рассчитывают на то, что отработать какую-то идею или попробовать запустить какой-то продукт, они сделают это на гранты. То есть многие у нас не понимают и путают, что значит венчурное финансирование, что значит инвестирование и прочие вещи. ну, Поэтому... ну ты думаешь, вот гранты для бизнеса – это плохо? Ну, потому что, ну, например, по-другому по -по -по задам вопрос. Почему плохо на грант протестировать свою идею? Неплохо, но здесь смотри, я начала с точки зрения того, что это ответственность. Угу. И а, здесь нужно понимать, если у нас, например, тот же донор – это государство. Вот государственные гранты на бизнес. Ребят, какой результат вы хотите получить? Что вы хотите получить через определенное время? Кого вы хотите видеть? Какое количество бизнеса вы хотите видеть? И прочие вещи. Грантовая история – это все-таки из венчурного бизнеса. А там вообще другие правила. Там другие там другие правила, нежели в простом, вот этом понятном бизнесе МСБ, то, что касается небольшой салон красоты или там вот какой-то такой небольшой бизнес. Поэтому, а у нас масса грантов, которые получают предприниматели, то есть вот они даже приходят, у них какая-то идея, и они не задумываются о том, как я могу получить деньги» или «как я могу сделать одно или другое», или «как я своими силами эту гипотезу могу протестить?» У них уже есть идея по поводу того, причем приходят с вопросом, вот мы много проводим консультаций, в том числе по различным программам господдержки, приходят прямо, я могу сказать, очередь из тех людей, которые приходят на консультацию и говорят, «А на что гранты даются? Вы нам скажите? Скажите, мы напишем, мы подстроимся». Yeah. Понятно, да, то есть вопрос не протестировать свою идею, а yeah. вопрос получить деньги. Но здесь я с тобой соглашусь по поводу, потому что мы буквально в, в прошлом году в начале этого года мы делали такое небольшое, небольшое исследование, обзор как раз госпрограмм для начинающих предпринимателей. Потому что молодежь, женщины ⁇ это как mm -hmm. раз вот такие уязвимые, то есть, которые могут начать и попробовать улучшить свою жизнь через mm -hmm. то, чтобы получить какую-то поддержку на развитие своего дела. Потом, почему мы на это вышли? Потому что тоже в предыдущих программах узнали, что люди просто не знают о такой возможности, особенно в регионах. И э, когда, когда чуть глубже копнули, вот здесь я с собой соглашусь, то есть деньги выделяются, ну, у меня, мое мнение, просто так как будто. Вот надо выделить, надо набрать количество, количество. количество да. э, зарегистрированных да. предпринимателей, а что с ними дальше будет – Потратят они эти деньги, не потратят, с пользой, не пользой, то есть никакой поддержки им, ну, сопровождения нет, да, для того, чтобы устойчивость, никакого, никаких ожиданий. То есть, вот у меня тут вертолетные деньги такие раскидали, да, кто-то кто взял, тот и, тот и взял. И что потом с ними дальше будет, неизвестно. Поэтому мне кажется, что здесь наш общий да, интерес. У тебя как со стороны бизнеса, у меня как со стороны, например, ну, некоммерческой да, организации. Я бы хотела, чтобы это были эффективные деньги. Света, это наши с тобой налоги, да, мы платим да, это налоги. Да. И, конечно, хотелось бы, чтобы... Если я получаю там условно эти деньги как бизнес, я понимаю, что это не подарок. А у нас сейчас, к сожалению, у нас грант, это вот равно подарок. Это не так, это не подарок, это тебе аванс. Но я понимаю, то есть грант – это невозвратные деньги, да? то есть по большому счету с одной стороны в нем есть, но под, под этим невозвратными деньги ты должен предоставить результат, да. даже отрицательный. Да. Даже отрицательный результат – это тоже хороший результат, что вы вот здесь вот так больше и не делайте. Ты да? ты должен <laughs> да. выводы какие-то из и, этого сделать. И поделиться вот. ими как минимум. Да, поэтому здесь совершенно точно с этим что-то надо делать. Ну, то есть все, что касается грантов – это история на самом деле ответственности всех сторон. И это история про то, что э, бизнес это все-таки больше, э, если это ну, там, вот, не венчурное финансирование, не какие-то прочие вещи, то это все, это все равно это больше про личную какую-то ответственность. Если у меня есть какой-то ресурс, если я э, эксперт в чем-то, но почему мне не развивать свою экспертность и почему мне не начинать продавать свои какие-то услуги, свой, вот свои какие-то знания и прочие вещи. А если у меня не хотят этого покупать, так это не про грант, это не про то, что у меня денег нет. Ну, да, это... А это про то, что просто я со своим вот этим вот непонятным чем-то предложением рынку вообще не нужен. Вот, Поэтому... вот да, смотри все-таки, вот ты... Бизнес. Со стороны бизнеса много успешно занимаешься. Я со стороны некоммерческой организации. Вот ты со стороны бизнеса какой, какой бы совет дала? вот Я хочу, выстра, я хочу выстраивать отношения а, с бизнесом, чтобы мы находили точки соприкосновения, а, чтобы мы друг другу помогали, были полезны. А, может быть, даже да и получать финансирование в, в, в каком-то. Что, что ожидает бизнес? Что для тебя важно? А, партнерство. Uh -huh. Мне важно партнерство. Что, бизнес в... ⁇ это та э, структура, у которой в, в законе написано. Э, компании, ТО, ИП, неважно, они обязаны зарабатывать деньги. То есть Конечно, это ваша ответственность. Зарабатывать деньги, да, то есть компания должна генерить прибыль, она не должна, какие там пустографки, да, ну ну вы что. То есть бизнес ⁇ это пророст uh -huh. И вот здесь... НПО может быть классным партнером. Например? Пройдите и расскажите о том, чем вы можете быть полезны. Например, НПО работает с детьми. НПО работает с детьми, и эти дети, скажем, могут быть потенциальными потребителями бизнеса. Или... Например, если это дети, которые вот оказались в какой-то сложной жизненной ситуации, а, например, есть условно магазин каких-то там товаров или еще что-то, ну, можно прийти с предложением, ребят, давайте мы освободим вам склад, если у вас есть какой-то залежалый товар, давайте нам, мы его просто вот в рамках там благотворить на какого-то соглашения, мы там нашим ребятишкам поможем, их там оденем обуви, ну, условно. То есть... Здесь, Свет, здесь должна быть какая-то такая история, но это совсем по благотворительность а может быть НПО здесь должно добавить бизнесу вот этой какой-то ценности. А, то есть НПО должны к бизнесу подойти, обязаны подойти с точки зрения, чем мы можем быть вам полезны. То есть есть две категории. Есть мы и есть а, там условно наши клиенты. Вот Бизнес и НПО – это партнеры и клиенты друг друга, совершенно точно. И здесь нужно разговаривать. Вот я, Света, я регулярно много получаю каких-то предложений о об оказании там материальной помощи, на организацию личных. И в этом предложении люди все время рассказывают о себе. Как им Они плохо? Не... От да, как им плохо? Как там, ребят, я не против. Я как бы я понимаю, что у всех все хорошо быть не может или еще что-то, но очень редко, когда есть фраза о том, зачем это мне. Ну, то есть я иду покупать зимние сапоги. Я эти зимние сапоги иду покупать, ну, пардон, летом, либо когда распродажи, И я понимаю, зачем это мне. Я хочу сэкономить. Либо я их иду покупать уже в первый снег, потому что, пардон, в сланцах я не выйду в снег. И я понимаю, замерзну, нафиг. И я иду, у меня есть четкое понимание того, зачем это мне. Это значит, что э, когда ты обращаешься к партнеру, и у тебя есть какое-то четкое понимание, что тебе нужно от партнера, ты должен понимать, а зачем ты ему... Вот, вы, вот взаимовыгодное, то есть да. что ты предложишь взамен, да, да. и это вопрос вот, взаимовыгодный, то есть да. увидеть, почувствовать потребность бизнеса, да. правильно? Ты Я хочешь пон... денег, чтобы тебе проспонсировали какой-то твой проект, а ты, зачем тебе этот проект, понятно, а зачем партнеру его спонсировать, задай себе этот вопрос, когда э, НПО, когда там общественные деятели, когда вот такие э, активисты начнут задавать себе такие вопросы, очень часто, что они даже э, не встанут со стула, потому что они, когда начнут читать свое предложение, э, нет ответа на этот вопрос. И в этом случае на самом деле очень сложно ну, бизнесу, если ты не знаешь, зачем это вот, то из как бы представитель бизнеса сам должен это придумать. Дом, мы, мы же работаем живыми людьми. И э, мы продаем постоянно, мы продаем каждый день. Устраиваясь на работу, мы продаем свои навыки. Э, в общении с друзьями, с партнерами мы, ну, не так грубо, да, но мы продаем комфорт, мы продаем хоть доверие, прочие, прочие вещи. В реализации каких-то проектов тоже самое. мы продаем постоянно. Чему, а, чему у, ты можешь? У ну, меня мы вообще... можем у тебя научиться? У меня, я, наверное, больше не про проекты. Я, знаешь, скажу так. У меня есть свое кладбище стартапов. То есть это история про то, что я достаточно много разного начинала, делала, что-то сдохло благополучно, что-то я добила, что-то я продала, что-то работает, и, ну и прочие вещи. И вот здесь я понимаю, что все это, вот мне, мне желание, может быть, останавливаться или пробовать, пробовать какие-то разные вещи дает мне большую фору. То есть в итоге а, у меня есть офигенский навык. Он просто вот шикарный. Я не боюсь, что оно сдохнет. Mm. То есть я ищу какую-то недорогую гипотезу, и у меня нет страха, что оно умрет. Мне это бывает жалко по-человечески. Ты вложил туда силы, вложил там энергию, там еще что-то, а оно раз и не выстрелило. Почему я говорю, вот у меня есть престарелый стартап, потому что это история про то, что как только я собираюсь ему сказать до свидос», вот, он раз, и вот тут вот, вот как феникс из, пекла, вот, из пепла, да, и я уже думаю, так, слушай, наверное, мне тебя надо до какого-то вот, вот такого уже логического э, финала довести. И вот здесь, не важно, что вы начинаете, абсолютно не важно, не важно где, но делайте, только действия дают ясность. А слово думать, я не понимаю, это думать это не глагол. Я не знаю, что это такое. Но вариант вот, Нет, это... вот вариант такой. На самом деле, Свет, ты можешь надумать очень много и не сделать ровно ничего. Просто не поднять попу и не сделать. И мы, в сущности, мы выбираем не результат, а мы выбираем последствия. То есть ты выбираешь. О, я сегодня вот это отложу. Какие у тебя последствия в долгосрочной перспективе? Результат это здесь и сейчас. А последствия – это то, что в итоге ты получаешь. Ты сегодня отложил, завтра, послезавтра – все. В итоге? Ну, здесь я с тобой соглашусь, потому что тоже несколько лет назад для меня как раз было откровением на одном из бизнес-форумов а, с формула успешных людей. То есть в чем разница да, с тем, кто достигает успеха и кто не достигает. Это вот три глагола мы сначала то есть придумали. Думать, действовать, потом рефлексировать, анализировать. То есть обычно человек неуспешный, он много думает, анализирует, видит все риски и ничего не делает. После этого посмотрел, Успешные предприниматели, они придумали, пошли, сделали, ошиблись, потом проанализировали, то есть меняются вот эти этапы. Придумал идею, пошел, попробовал, и только потом приступаешь уже к анализу, там, действий, ошибок и так далее, да. Да. и я, здесь я с тобой согласна. Но вот а, чтобы ты по... с чем можно к тебе прийти, потому что я бы хотела, чтобы те, кто увидят наше интервью и вообще подписчики нашего канала, они э, узнавали новых людей и возникали новые связи, вот эти партнерские, о которых мы с тобой говорили. Вот, с чем тебе можно прийти, что тебе интересно, с кем ты готова делиться? Во-первых, я всех приглашаю к нам в Кайнар Булак, совершенно точно. Поддерживаю, да? Приглашаю, потому что у нас много всего интересного, у нас много разных классных вещей, и 99% всего, что здесь происходит, это бесплатно. То есть это не про благотворительность, а это про то, что если ты сомневаешься, приди попробуй. Мы приглашаем к себе как сообщество, мы приглашаем к себе активистов, мы приглашаем тех, кто хочет попробовать те или иные вещи. Приди, мы созда создаем такую максимально безопасную среду. Мы поделимся ресурсами. У нас более 2000 экспертов из 11 стран мира, которые готовы чем-то помочь и поделиться своим опытом. И это не будет стоить денег. Мы готовы предоставить помещение, и опять же, в зависимости от вашего проекта, мы не возьмем с вас денег. Либо это будет... В общем, мы обсуждаем. Я думаю, что в ссылках к этому видео вы там на нас сделаете да, ссылочку. Я, в общем, я как, как раз вот. хочу подтвердить, да. Вот мы, мы пришли, встретились совершенно случайно, и для меня это было прям великим открытием, когда... То, чем мы сейчас уже в течение, наверное, второго месяца, да, мы сотрудничаем, пользуемся, да, вот меморандум Комфортно себя чувствовать? Очень комфортно. Прекрасно. Огромная вот. благодарность. Это действительно настолько воз много возможностей. утверждаю А мы еще делаем, на самом деле, очень много вещей. То есть вот я, может быть, Свет, хочу сейчас анонсировать, тут благодаря тебе, да, давай, давай. 22 ноября мы будем делать форум для а, тех людей, для того бизнеса, который приехал сейчас в Казахстан, конкретно в Алмату из России, Украины, Беларуси. Mm -hmm. И появилось такое новое сообщество, Салем Алматы, они к нам пришли. Это те люди, которые помогают вот этим людям социализироваться сейчас в Алмате. Это очень круто. круто. Там ну, вообще такие они разные, они такие вот. И это люди, которым не все равно. Они приехали, и там вот буквально мы вот сегодня сидели, общались им люди, которые там всю жизнь в нефтегазе, и там молодой человек, он говорит, я все время нефтяник, но вот это мой первый опыт волонтерства, обращайтесь. Вот, понимаете, да? То есть, кто бы мог подумать, что вот оно так будет. Кто-то приехал со своим бизнесом, кто-то еще с чем-то. То есть, ребят, если вам нужно помочь, все, что касается бизнеса, это мы. У нас очень много проходит бесплатных различных курсов для предпринимателей, для действующего бизнеса, для начинающего. На следующей неделе у нас стартует курс Digital, там 6 занятий для МСБ, как выстроить поток клиентов и как сделать это недорого, используя инструменты какие-то другие, помимо соцсетей. И это практикум, вы приходите на занятия со своим ноутбуком, и мы там делаем и сайтик, и одно, и другое, и третье. И вот очень классные вещи. Вас найти. А у Ой. нас есть страничка в инстаграме, называется «Кайнар Булак Алматы». Ссылку дадим да. обязательно. Вот. И мы с удовольствием как бы ждем всех. К нам можно написать. У нас есть координатор, и тоже вот ее номер 707-240-40-40. Ее зовут Наргиз, она такая красавица. Вот. Так что не только звоните, пишите, а еще приходите, приходите. на нее посмотреть. Да, вот. И... Welcome, мы делаем очень много всего. Мы с удовольствием, приходите со своими идеями, мы поможем вам реализовать эти идеи. То есть, вот, это все, что касается Кайнар Булака. Плюс я являюсь руководителем ассоциации семейного бизнеса. Mm -hmm. И здесь, опять же, это про бизнес. И это про то, как, каким образом э, не делить, или бизнес, или семья. А как все это дело совместить, и как с этим классно можно жить. Welcome! То же самое, 25 ноября у нас форум по семейному бизнесу. Приходите, будем вообще рады видеть всех. Ну и э, мы приглашаем тех, кто хочет что-то обсудить, кто хочет найти себе единомышленников, кто у кого масса энергии. И эту энергию надо где-то использовать. Приходите, слушайте, найдем, куда вас пристроить. Вот, поэтому все, что касается партнерства, все, что касается каких-то ресурсов, все, что касается э, «хочу что-то делать, не знаю, куда приложить свои силы» – welcome это к нам. Огромное спасибо. Я знаю, что у тебя вообще нет времени. Поэтому я уверена, что мы еще не раз с тобой встретимся. Я еще не раз точно к тебе приду с разными вопросами. И, возможно, мы сделаем прям рубрику, рубрику взаимодействия НПНКО ну, и бизнеса. Вообще прекрасно. И обсуждаем вот эти проблемы. Мне кажется, это будет очень полезно. Тебе удачи. Спасибо успехов. большое. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. А вы, ребята, к нам приходите. Это была не шутка. Спасибо большое.